Здравствуйте, меня зовут Сергей, я руководитель отдела аналитики Webcom Group. Как не раз уже говорилось, что может быть приятнее, чем подвинуть своего конкурента? Но что может расширить наш сниппет? Что может сделать его более привлекательным, кликабельным? Быстрые ссылки. Трудно ли их сделать? Давайте посмотрим. Для начала, что такое быстрые ссылки? Как они выглядят? Вот так. Бывают в виде строки и описания. Как и получить? Не так сложно, как кажется. Выбранные страницы обязательно должны быть доступны с главной. Желательно. Очень. Вынесены в пункты меню. Страницы имеют короткие заголовки. Заголовок страницы совпадает с заголовком текста. Тексты внутренних ссылок совпадают с заголовком. Делаем. Ждем индексации. Заходим в панель вебмастера. И выбираем более подходящее название. Готово когда быстрые ссылки будут показываться. Вот условия. Если ваш сайт занимает первую позицию, то за исключением мобильной выдачи показываться будут быстрые ссылки описании. Если сайт занимает вторую или третью позицию, то быстрые ссылки будут строкой. Как убедились, это было несложно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и будьте в тренде. С вами был Академия ком До встречи!